Приветствую вас всех, мои хорошие, и представлюсь сразу. Меня зовут Валентина Барбакадзе, я практикую щитаро-номеролог-психолог, и сегодня у нас будет очень интересная тема, на которую я делала опрос, и вы выбрали сами эту тему, она вам приглянулась. Сразу хочу сказать, всех приветствую, присоединяйтесь, и хочу сразу вам сказать такой момент, что, значит, было очень много разных заявок по поводу, ну, были обращения, да, по поводу именно продолжения темы «Близнецовые пламена», потому что она очень-очень всем так понравилась, да, и я благодарю всех, кто ко мне обратился и кто рассказал свои истории, и буду вас, вам очень признательна и благодарна, если дальше будете делиться своими историями, пишите. Пишите мне в личку и куда хотите, в WhatsApp, Telegram, можете в Директ и рассказывайте эти истории. Я буду больше выкладывать на эту тему в YouTube канал своих, вот именно размышлений, рассуждений и наблюдений, потому что тема это очень интересная, она малоизученная. И очень много историй приходит вот именно с разными разными форматами общения в этой теме для чего это нужно и для чего это делать для того чтобы помочь людям понять что им дальше делать потому что иногда бывает такая ситуация что человек не понимает что происходит у него почему он не может находиться с человеком которому его тянет который ему нравится которого он любит и Соответственно, начинаются какие-то мучения, а можно все это гораздо проще решить без каких-либо там проблем. Но это отдельная тема, мы на нее будем разговаривать. Если будет все-таки еще у кого-то больше интереса, я буду делать все равно эфир на эту тему. Если, потому что я знаю, что на YouTube это очень интересная тема и очень, сама ей очень заинтересовалась. Вот. а сегодня мы поговорим с вами на тему которую вы выбрали это тема талантов и я вам расскажу немножечко покажу с другой точки зрения да? То есть, э, те кто ко мне обратился там первых я двух человек сразу выбрала и там еще меня потом почему-то заинтересовало. вот как раз алена присоединилась потом только узнала что она еще и моя коллега но это очень приятно у нас бывает такое что нам хочется как-то побольше еще, от кого-то узнать информацию, может быть, чем-то там человек дополнит, допустим, да, может быть, из того, что я знаю, хочется, чтобы кто-то еще что-нибудь рассказал. Такое тоже бывает. Вот, поэтому, ну, благодарю за доверие, это тоже очень приятно. Вот, но сегодня я буду вам рассказывать очень интересный момент, почему я все-таки больше придерживаюсь из всех вариантов нумерологии, из всех вариантов матриц, именно метода целостной матрицы судьбы. Uh, по методу uh, Татьяны Жеребцовой. Она обучалась и у Джулии По, все многие знают, нумерологи, и <coughs> у Наталии Стингирёвой, то есть ну, у многих, у многих людей. И этот человек, просто вот у нее открылся канал ясновидения, и она создала уже свою матрицу. И я уже по опыту могу сказать, что это действительно целостная матрица, потому что uh, только дата рождения и даже наши с вами фамилии, имени, отчества – это недостаточная информация для полностью, для полноценной картинки. Вот. И в этом убеждаются все, кто приходит ко мне на консультацию. Очень многие приходят, которые уже были где-то на консультации, с кем-то уже общались. И, конечно, когда получают полную раскрытую картину, то у них такое, вот, знаете, состояние так, а вы не моя соседка случайно, а мы с вами там, а вы нигде ничего, вы мне не узнавали. Такие бывают моменты, и люди ну, поражаются, откуда такая точность. То есть я не ясновидящая, на это не претендую, но э, по тому расчету, который мне да, и позволяет делать вот, это, вот этот мир, метод я могу сказать, что это, знаете, вот полноценно такой Паспорт нашей с вами души, который э, действительно следует, по которому э, можно жить гораздо проще, нежели мы с вами вот живем. Потому что когда ты знаешь свой план души, то тогда тебе гораздо э, интереснее, проще, комфортнее жить, нежели когда ты мучаешься, сидишь, думаешь, а почему со мной это происходит, а для чего мне это, а почему в отношениях какой-то трэш, а почему у меня там какая-то проблема э, с деньгами. А почему я там хожу на разные курсы, я там повышаюсь, я там, не знаю, все тренинги мира прошла там по поводу того, чтобы там где мне как развить свой талант, но не получается. И вот смотрите, сегодня покажу очень интересный момент, да, вот у меня сегодня, я выбрала три человека, да, и вы сами смотрите тоже, если у вас там может быть даты совпадать, будут рождения, да, какие-то по энергиям тоже, то есть смотрите и... Я вам покажу вот такую разницу, когда у вас вы идете только по дате рождения и когда у вас полный расчет матрицы. То есть те, кто ко мне пришел, девочки, подтвердите, что я взяла у вас полные данные, поставьте плюсики или что-нибудь, напишите в чат, что действительно я делала полную матрицу, но брала, конечно, только таланты. Потому что таланты у нас в матрице показываются и по дате рождения, и по родам. То есть, когда душа приходит в это воплощение, и у нее перед ней какие-то стоят задачи, у нее есть договоренность с тем родом отца и родом матери, которую она для себя выбрала, у нее также для реализации всего этого, у нее, конечно же, еще ей даются от рода таланты определенные. Да? Но даже еще и глубже можно копнуть. Вот смотрите. Значит, взяла Сегодня у нас получилось побольше немножечко людей. Ко мне обратились, значит, Светлана обратилась. Она дала свои данные своего сына. Пришла еще Дина. У нее вот было как раз-таки, сейчас, наверное, подсоединиться, да, свои и своего сына. И вот то, что я говорила, моя коллега, это Елена. Вот, тоже дала свои данные. И сейчас я вам буду показывать разницу в чем. То есть, как, если мы с вами берем просто талант и который например вы отдали дату рождения говорите покажите мне мои таланты да и у вас будут совпадения но я вам прочитаю вот для этих людей я бы хотела чтобы обозначились те кто ко мне обратился да вот елена здесь да угу. а, да значит леночка вот давайте так сделаем смотрите вот берем сначала э, просто, значит, Елена у меня здесь, Агдина, если вы здесь тоже обозначитесь, пожалуйста, чтобы этот эксперимент у нас был очень интересным, да, а те, значит, кто смотрит просто, вы смотрите, ну, или кто будет записи потом смотреть уже, а как раз-таки, если у вас совпадает, как, ну, в дате вашего рождения есть такая энергия, смотрите, у вас, как вам, отзывается или не отзывается. Итак, хорошо, давайте, раз у нас Елена уже как раз-таки здесь, она еще будет мне ассистировать, я так думаю, как коллега, да, и будет подтверждать, правильно я говорю или неправильно. Хорошо, Елена, договорились? Значит, смотрите, если вы родились 2 числа или 2 месяца, давайте так возьмем, то есть у нас возьмем двоечку, у кого есть двоечка, да, может быть, ваши знакомые какие-то есть такие, у кого есть там 2 числа или, допустим, там в феврале они родились. И вот смотрите, вот мы берем Елену. У нее стоит э, в талантах э, двоечка. Вот, подключается Светочка, да, все отлично. Угу. И еще Дина у нас осталась. А остальные наблюдайте. Эксперимент. Итак мы берем Елену, и вот у нее есть например то, то есть там как у нас когда мы делаем расчет по матрице то у нас день рождения он идет как личные ресурсы то что, то, что дается человеку ресурсы а месяц рождения он дается как таланты и вот если мы берем только цифру 2 вот два мы взяли да то есть мы ну, не берем полную дату а вот именно только два мы взяли и вот смотрите, здесь что я могу рассказать э, Елене. Ничем я ее не удивлю, то, что у нее она эмпат, то, что у нее есть талант к эзотерике, то, что это человек очень чувственный, это миротворец, это дипломат, это человек, который действительно... А, очень э, мощная у нее энергия, да, это э, талант к эзотерике 100%, это очень хороший целитель, это очень хороший психолог, это люди, которые э, могут, они от слышание очень хорошо обладают, да, подтверждайте, правильно я говорю про вас, Елен. Э, это человек, который может быть очень хорошим криминалистом 100%, да, и вот если у вас есть двоечка, или это очень хорошие, кстати, КГБшники, ФСБшники. Такие вот люди. У меня, кстати, очень много таких знакомых, у кого двоечки есть. да, Они вот именно в этих сферах работают, кстати. Вот. То есть это люди, которые, это как, знаете, вот ну, второе, это жрица Таро. То есть это человек, который, у него очень большие способности. Да? Вот мы взяли только двоечку. Сейчас. Дальше. Смотрите, теперь дальше показываю. Но когда мы делаем полный расчет матрицы вот здесь уже вот видите да я пришла в эзотерику по интуиции понимаете да у нее мощные энергии сейчас я вам буду дальше рассказывать дальше смотрите но когда я делаю подсчет по матрице вот именно когда вот полный расчет глубокий расчет то у нее вырисовывается так называемый ключ и там уже добавляются другие моменты и что они нам говорят что? Она не только, вот знаете, как бывает, вот смотрите, вот человек, сейчас немножечко отступлю, <coughs> у человека такой бывает момент, а, вот он чувствует, что у него что-то вот какие-то вот ну, таланты есть, ну, ну допустим, к чему-то меня тянет, я бы хотела вот здесь попробовать себя, я бы, вот вроде бы мне это нравится, а вроде бы мне вот и тут как-то комфортно, да, но человек не понимает, не понимает чего, стоит ли мне туда идти. А вдруг у меня не получится? А вдруг это не мое? И вот когда вы пришли просто и вам сказали, давайте вашу дату рождения я вам расскажу. Вот вам рассказали, что вы хороший целитель, вы хороший там эмпат, вы хороший там такой-такой-такой, да? Но вы-то чувствуете, что то что у вас что-то там еще есть, вам чего-то недосказали. А почему? Вот в этом ключе как раз-таки закрытая информация. Что, например, допустим, Елена, она может быть еще и, э, она может быть шикарным юристом, просто вообще очень классным криминалистом, может работать в этой сфере вообще легко. То есть она вот если будет себе, она может быть очень хорошим кармическим психологом. То есть работать с кармой вообще идеально. У нее это будет получаться, она будет чувствовать людей. Если бы она пошла вот, например, в Сыск куда-нибудь, да, то она была бы бесценным работником, потому что она бы очень классно бы разбиралась. Она была бы и хорошим психологом, потому и она бы могла находить людей, да. А, да. Ну, видите, да, потому что э, вы не сами, у вас, видите, как у вас интуиция сильно развита, у вас очень много энергии, у вас шестая, у вас ключ такой, знаете, ну вот вы поймете, 2, 8, 6. То есть это о чем говорит? Это о том говорит, что у вас есть талант и в юридической сфере деятельности, и э, в кармической сфере деятельности, и целитель, и психолог, то есть у вас такой полный аспект. Но… Теперь еще есть один момент. Опять-таки до конца здесь, это только пока я вам сказала про Елену, один процент из того, что можно узнать. Сейчас скажу дальше второй момент. Теперь смотрим, да, у нее еще, мы говорили, да, изначально, что есть таланты по роду отца и по роду матери. Правильно? И вот у нас теперь по роду, по мужскому роду. Так, да, я работаю как раз по карме, специализируюсь, но пришла в эзотерику с профессией финансового директора. Умница, потому что по восьмерке... По восьмерке – это хорошие экономисты, это хорошие бухгалтера, это люди, которые могут координировать огромные процессы, понимаете? Это вообще очень интересная тема, да? Это очень хорошие, опять-таки, ну, бизнесмены. То есть вы можете из того, чем с той сферы, которой вы занимаетесь, вы еще хороший бизнесмен, вы можете организовывать, проводить вебинары, проводить семинары, проводить какие-то конференции. И у вас это будет классно получаться, понимаете? То есть вот это вот зашито у вас только, если мы берем расчет, по трем энергии, которые нам выдает матрица именно по вашему личному таланту. А теперь мы посмотрим, что вам дает еще таланты, которые даны вам по роду, по мужскому роду, да, вот здесь пошли энергии, вот теперь будете себя узнавать, 9, 13, 22, что они нам говорят, то есть девяточки, если кто-то родился, например, 9 числа, ну, тоже можете там посмотреть, либо 9 месяца, то есть тоже там немножко может вам отзываться, либо кто-то у вас, может быть, родился в эти дни опять-таки девятка что это такое это конечно это скрытые сакральные знания это мудрость это человек который обладает вот именно это целители прекрасные, это прекрасные учителя это люди которые умеют это люди которым нужно обучать других людей потому что у них есть способность И вот именно даже в индивидуальной работе очень круто они работают, потому что такие, единственное, конечно, минус, это может быть такой, знаете, синдром самозванца у человека включаться, да, что это такое тоже, ну, я думаю, что Елена повечет по своей пятой энергии, которая у нее там фонит везде, она тоже постоянно обучается, да, и сейчас мы к ней перейдем, но теперь по 13, смотрите, как интересно, да, Человек может сказать, это человек, который может трансформировать жизни других людей, это люди, это люди экстремалы, это люди, которые не боятся смерти, это люди, у которых есть талант, например, быть очень хорошими и, ну вот, например… Ну, психологи сто процентов опять-таки смотрите у нее опять-таки криминалистика пошла да тоже по 13 энергии то есть дается такой талант человеку это искусство это э, срочное оказание помощи да то есть вот представляете, вот сколько много много всего каких много еще аспектов у человека да и по 22 энергии это легкость это человек это артистизм да это человек который может быть и это путешествие, да, она может, например, допустим, там, ну, путешествие же, она тоже может быть разное, да. То есть, вот тоже интересная такая тема, и по 20, э, вот, постоянно, конечно, будете учиться, у вас очень много таких энергий. И не только учиться, но и передавать знания, кстати. <coughs> Извините. Вот, дальше идем, смотрите, теперь по женскому роду. Опять идет 5, 9 и 14. То есть, смотрите, пятерка, это у нас кто? Это у нас Учителя. Это у нас коучи, это у нас психологи, это у нас, опять-таки, адвокаты, это экономисты хорошие, бухгалтера очень хорошие, нумерологи очень хорошие, да, вообще эзотерики очень классные, да. Это люди, которые постоянно обучаются. И люди, вы знаете, по девятке, например, у меня тоже пятерка девятка есть в «Матрице». Вот я, например, могу и работать с большим количеством людей, да, и передавать им знания, и вот у этих людей способность какая еще есть? Вот именно передавать знания… Uh, сами они получают знания, те, которые им нужны. То есть не все подряд хапают, да? А вот именно избирательно, то, что им нужно, конкретно им то, что нужно, да? Uh, да, мама, интересно, у меня мама учитель, да. Uh, ну, у вас она стоит, в принципе, по женскому роду тоже, да? Поэтому на талантов. То есть это же по роду у вас идет передача как учительской деятельности, да? Но мы сейчас не углубляемся совсем всей матрицу, мы просто вот прям касаемся прям по верхушечкам, да, потому что, ну, в рамках эфира это нереально, это, на эту тему проводится огромная целая консультация, и там мы рассматриваем все, конечно, глубоко. Дальше, то есть у вас 5 и 9, то есть 5 и 9 сочетания, о чем говорит, что человек обладает, ну, то есть вот именно талант передачи знаний, передачи сакральных знаний, именно тех знаний, которые будут человеку, ну, от нее огромная будет такая, вот, знаете, польза людям, потому что она даст именно те знания, которые человеку нужны, и на глубинные такие вот знания, да, и по 14, конечно, опять-таки, это она может писать книги, она может писать какие-то, она может писать стихи, то есть это вот творческий такой человек, творческий процесс, да, это люди, которые они сами по себе еще таким талантом а, обладают, вот знаете, это человек, к которому ты придешь, да, на консультацию, например. И так, Елена, значит, я вас разрекламировала. <смех> я сегодня вместо этого реклама ваша такая, да. Ну, я, в принципе, как бы, спокойно к этому отношусь, потому что конкуренции нет, тем более в нашей сфере, так это вообще процентов да, ко всем будут только те люди, которым нужно прийти именно к нам. Поэтому я вас сегодня с удовольствием рекламирую. То есть это человек, которому можно обратиться за помощью, она всегда поймет, себя поддержит и даст такие знания, которые действительно будут а, вот именно полезны, именно для вас будут полезны. И теперь смотрите, вот вроде бы а, по идее придя к нумерологу, который говорит, дайте мне, пожалуйста, только вашу дату рождения, я вам все расскажу. И а, что мы получаем? Мы только двоечку, а мы сказали, что вы толовый эмпат, вы там, допустим, там, ну, то, что я говорила, там, начало, да? А сколько всего мы раскрыли? И это еще не все то, что мы сейчас рассказали про э, Елену, да? Абсолютно не все. Почему? Потому что, когда делается расчет матрицы, вот сейчас у меня есть тренинг, который я сделала именно по проработке талантов, да, и когда девочки у меня начинают самостоятельно высчитывать, а это очень важно, когда ты сам прикасаешься к своей матрице, когда ты сам прикасаешься к своим талантам, когда ты сам начинаешь в них разбираться, ну, так как мы идем, конечно, совместно, потому что у меня все это в наставничестве идет, я им помогаю каждый шаг прорабатывать, да, то там еще, вот эти вот три энергии, там еще закрыты очень такие таланты, которые не показываются на поверхности. Вот даже если сделаешь расчет матрицы, там его не видно, надо его раскопать. И вот тогда уже начинаются такие инсайты, просто говорят, ну как, ну как, я чувствовала, но я боялась его вообще, не предполагала, что такое может быть. Это очень круто, понимаете, когда вы начинаете уже э, вот доставать из, из себя, Такие потайные таланты, о которых вы, может быть, когда-нибудь думали. Вот теперь смотрите, еще хотела сказать такой момент, очень важный, да. В матрице есть такая вот, ну, когда делаешь расчет, там показывают еще и какие у человека есть программы, да, то есть у нас же есть карма зрелая, карма у нас, ну, не буду сейчас на эту тему тоже говорить, карма молодая, у меня есть там много видео на эту тему записано, но у нас есть определенные программы у души, когда она приходит, когда она воплощается, у нее есть свои определенные программы, они складываются там из подсчетов, вот, и э, здесь э, есть такая программа, называется «Загубленный талант», я про нее немножечко в сторис вчера писала, Uh, смотрите, по поводу вот, загубленного таланта хочу вам сказать, это вот, например, привет, привет, привет, всем всех приветствую, всех Грузия на связи, мои любимые, скоро я приеду к вам, вот, uh, уже я сижу на чемоданах, ну так, немножко отвлеклась, вот, теперь смотрите, значит, uh, по поводу загубленного таланта. Эта программа, она очень интересная, потому что вот у меня у внучки, я ее обнаружила, да, потому что, и вот сейчас мы наблюдаем постоянно, что там, где там она развивается. Почему? Потому что в прошлом воплощении у души были какие-то определенные таланты, и были ряд причин, по которым не произошло вот реализация, да, то есть, например, это могло быть, человек променял, например, любимое дело и талант, который у него был изначально, на, например, деньги, да, если на карме денег стоит, человек, например, мог... Мог, ну, допустим, родители, да, там у человека есть таланты, мне приходят часто такие, с такими вот именно ситуациями, когда человек, например, хорошо пел, хорошо рисовал, хорошо, например, там в детстве, да, например, там танцевал хорошо. Ну, родители что сказали, естественно, что там, ну, или бы там ну, какие-то наклонности были там. У меня даже был такой человек, который говорит, я очень хотел пойти быть вот, ну, в нефтяной институт, а родители правили вообще какой-то там юридический, да, и человек, вот сегодня ему 40 лет, и он переживает, он говорит, если бы, если бы, спасибо большое, конечно, если бы меня, родители, если бы мне родители не помешали, представляете, человек пошел по карьерной лестнице и сегодня работает в очень серьезной нефтяной компании, но работает на низких должностях, почему? Потому что не хватает вот именно образования, а он очень сильно хотел в молодости пойти вот именно обучаться нефтяным этим вот, ну, там какой-то там институт, да, нефтяников там, я не знаю, сейчас не будем углубляться в название, да, факт. Но э, жизнь его кидала туда, туда, туда, туда, и в результате он пришел все равно в эту крупную нефтяную компанию, и сегодня, чтобы человеку вот пройти туда, то есть его предназначение это было, представляете? Но человек, э, родители сказали, не надо тебе туда, сыночек, идти, иди вот туда, да, и все равно судьба его привела туда, куда он хотел, куда его душа рвалась, но теперь ему не хватает вот этого какого-то диплома, вот этого образования, чтобы прорваться выше, человек идет через терник звездам, ну пробирается, то есть, понимаете, то есть нельзя там петь, танцевать, да, вот, поэтому, и вот как раз-таки, да, вот, э, э, э, спасибо большое, Аленочка, подтверждаете, что это очень важно, когда э, вот именно нужно видеть таланты своих детей, сто процентов, понимаете, когда ты Понимаешь, например, если у моей внучки есть эта программа ⁇ «Загубленный талант ⁇ то я, конечно, буду смотреть и э, говорить, что если ребенка... Я, я, она, знаете, она вот стоит, у нее даже поза такой балерины иногда бывает, да? Или там еще что-нибудь такое. То есть, если ребенок захочет пойти танцевать, сто процентов она пойдет танцевать, захочет рисовать, она пойдет рисовать. То есть, этому ребенку надо давать разные, разные, разные возможности, и он себя найдет потом, понимаете, где вот именно ему нужно будет развиваться. И в чем здесь фишка? То есть, если бы человек не отказался бы, например, в детстве, родители, бы, родители не помешали бы, а наоборот, сделали бы все для того, чтобы ребенок развивался, да. Если бы человек, например, ну, не променял бы там, допустим, естественно, там танцевать, это, э, да, тебе там денег не принесет, иди там на бухгалтера. И очень большое количество приходит ко мне именно вот с этой темой, что я говорю, что, бухгалтером работаете? Да. Я говорю, почему? Ну, родители вот так сказали, там, там деньги есть. Или в торговле, например, да, то есть вообще в другой сфере. И человеку, а человеку нужно было бы вот это все развивать, и у него было бы и в отношениях все круто, да, и э, по финансам все было бы круто. То есть вот здесь вот именно вот этот момент, который вот нельзя упускать. Поэтому вот эта программа, особенно эта программа, когда вот она есть, то я всегда рекомендую, особенно, ну, вот очень благодарна тем, кто приходит и именно на детей делает, и у них эти программы вскрываются, да. Вот тоже девочка у меня была одна, тоже сына привела, говорит, слушай, говорит, у нас поступать должно, но ни в какую не хочет идти вот этот политех. Я посмотрела, говорю, слушай, это да какой политех, он психолог у тебя прирожденный, она говорит, я говорю ему нужно идти развиваться и вот именно психологию ему там с родом заниматься там с чем-то еще, я говорю ему не нужна твоя вот эта вот ерунда, он не пойдет, он идет оттуда по-любому. Ну и что в результате, конечно, она прислушалась, она сама тоже эзотерика, она прислушалась и у нее сегодня ребенок там занимается историей рода и психолог и все очень короче довольна. И ребенок кайфует, и он деньги на этом зарабатывает и в то же время у него все складывается как надо. Это очень важная тема когда мы узнаем действительно какие у нас таланты так дальше идем Значит, ну все или я думаю вы у нас поняли да что мы вас раскусили вы у нас супер классная талантливая девушка поэтому вы можете помогать конечно же огромному количеству людей от вас будет огромная польза и дай бог вам побольше и как я не люблю слова клиентов верителей то есть тех людей которые придут довериться вам и вы будете им помогать так, дальше смотрим, теперь у нас пошла, значит, я смотрю, что Диана, э, так, так, так, так, так, давайте Света у нас там присоединилась, да, и начнем со Света тогда, Светлана, значит, Светлана, у вас, э, давайте посмотрим сначала тогда вас, а потом э, Светлана давала на своего сына. Uh, так, поставьте какие-нибудь uh, мне опознавательные знаки, что вам эта тема интересна и что действительно все откликается. Может быть, кто-нибудь узнал, мои хорошие. Давайте как-то так отреагируйте. Uh, ну, кто будет смотреть записи, если вам понравилось, пишите хотя бы нам в комментариях, что да, действительно полезная была информация, потому что для меня очень важно, чтобы информация вам заходила и была полезна, а не чтобы я тут просто вещала. Так, значит, смотрите. Светлана у нас, да? У Светланы вообще, конечно, Светлана, вы вообще мощная, я вам скажу. Вам нужно вот сто процентов идти, если вы не занимаетесь какими-то энергопрактиками, то прям сегодня ищите какие-то курсы и вперед, потому что в вас живет просто такой серьезный энергопрактик. Вот, я, кстати, извиняюсь, если слышно там крик ребенка, это моя вот талантливая внучка кричит, поэтому. Вот, значит, смотрите, если вы, 11 одиннадцатая энергия, значит, девчонки и мальчишки, если 1-я энергия у вас есть, то могу вам сразу сказать, что это экстремалы, это всегда. Это люди, которые занимаются, это очень сильные, сильные люди. Они сильные духом, они сильные, это трудоголики такие, что вообще можно застрелиться. Они очень мощные вот именно и физически, и духом. И вот у женщины самый большой минус, запоминайте, у кого 11 энергия, девочки, девочки. Я сама, убирайте. Открывайте свою сексуальность. Если у вас 11 энергия есть, вы 11 числа родились, 11 месяца, и у вас мужчина не зарабатывает, лежит на диване, срочно развивать свою сексуальность. Потому что девочки с, вот, э, с этой энергией, они, им дана эта энергия для того, чтобы развить свою сексуальность и быть батарейкой для своего мужчины, чтобы он стремился, что он ради вас там горы свернет, понимаете, если у вас все это нормально работает, да, вот. Но это мы все прорабатываем, когда с девчонками работаем на тренинге, и это кру кру круто работает, потом уже мальчики начинают прятаться от них в ванной, чтобы она, чтобы девочки не приставали, да, но они не понимают того, что денег будут зарабатывать еще больше да но это такое отступление лирическое вот теперь смотрим дальше значит что еще по 11 энергии вот здесь смотрите опять таки сравните вот просто например светлана у нас да пришла и говорит хочу вот вот у меня дата рождения 11 11 там такое там год да скажите мне что там у меня я не могу сказать, вы хороший прирожденный целитель, вы прирожденный, там, э, очень классный, например, допустим, там тоже, ну, я энергопрактик сказала, вы можете развиваться в туризме, да, там, вы сильная женщина, вы сексуальная и так далее. Общая характеристика. А теперь смотрим, что еще у нашей Светланы есть закрытого, да, то, что вот мы с чего начинали. То есть, какие у нее еще есть энергии, которые нам более подробно рассказывают, то есть, если вот вы, например, приходите, у вас одиннадцатая энергия, да? Да, мужики, мужики почти в очереди. Вот умница, прям вот респект. Дальше, значит, смотрите. Но вы ему не рассказываете, не рассказывайте, что пусть он будет думать, что он царь, пусть. Пусть. Мужчина, надо кормить его эго, тогда он будет еще больше проявляться. Значит, смотрите, когда... Вот пришли, значит, и у вас 11, там и подруги 11. -е. И что, мы все там прям целители пошли, да, и, и, и там мы что, все пошли там, допустим, в туризм, там, или, я не знаю, там, в криминалистику и так далее. Да, можете, но а глубже, а глубже у нашей Светланы идет что? У нее есть, она в этом будет зарабатывать сто процентов денег, потому что вот у нее будут деньги там, да, у кого-то, я не знаю как, да, там, смотри, какая матрица, а у нее будет. Потому что у нее идет еще девятнадцатая энергия, а это энергия Солнца, это энергия, то есть вот она будет мега крутым целителем, да, потому что у нее огромная, вот, огромный потенциал. То есть она может помогать огромному количеству людей, и э, еще к тому же у нее энергия императрицы. Вот идите, обучайтесь. У вас талант еще огромный, потому что вы можете быть как раз-таки, вот именно э, развиваться, э, вот если только по вашему таланту смотреть, да, у вас огромная энергетика, она очень мощная, она очень продуктивная, она будет помогать большому количеству людей, вы будете на этом зарабатывать деньги, и вы будете, понимаете, но ну, если брать вас как женщину, то вы, конечно, женщина, которая может вот заниматься домашним хозяйством, заниматься детьми и своего мужа вдохновлять так, что ну, то есть ваш вот муж, вот он действительно царь, он должен быть царем, потому что рядом с ним такая, как вы, женщина, у вас огромный талант. Именно быть, не просто императрицей, императрицей, да, а вот именно женщиной, которая дает своему мужчине такой потенциал, вот именно, и заряжает его энергией, и дает ему возможность чувствовать себя мужчиной, действительно этим самым царем, да, и, и вы прекрасная мать, вы, вы прекрасная женщина, но это просто вот, ну, я не знаю… А Итак, императрица, я как слушатель иногда вижу, что будет, занимаясь хозяйством, умница, у вас плод... это энергия плодородия, у вас все должно цвести, пахнуть, и вы прекрасная хозяйка, и вот все, все, это если в плюсе, я про минусы не буду говорить, да, если ты там, конечно, его пилите день и ночь, это плохо. Но мы про минусы не говорим. Мы с ним только хорошее будем говорить. Про минусы не будем рассказывать, чтобы никто не знал. Да? Пускай только хорошее сегодня будем про, вас, про всех говорить, кто ко мне обратился. Дальше да. идем. Теперь смотрите. У Светланы, у нее теперь девочки, у кого у кого шестая энергия. Да? Потому что 6 числа или месяца родился. Вот это здесь... Ну, в минус скажу про шестерок, потому что должны знать. А у Светланы, у нее и по мужскому роду шестерочка идет, и по женскому в талантах, да? Так вот, смотрите, умница, и не пилите никогда, денег будет больше. У вас есть другие инструменты, которыми вы можете мужчину вдохновлять. Вот, однозначно. Теперь, знаете, по шестерке. Это женщина, которая ей дает талант чего? То есть ей вот на роду написано вот здесь, создать семью, в которой она будет создавать красоту, гармонию, пример для подражания другим. Это человек, когда в плюсе, опять-таки повторяюсь, да, это человек, которого, знаете, она и в семье мужа, да, тоже будет любимой девочкой, да, то есть ее будут как дочку принимать. То есть, это вот человек, который умеет создавать вокруг себя такое вот гармоничное, красивое пространство, к которому все тянутся. Это человек, который может развиваться, вот именно, ну, это вот прекрасные продюсеры по шестерочкам, да, это люди, которые ну, занимаются. Это хорошие журналисты, тоже как вариант можно развиваться. Это люди, которые, ну, артистизм сто процентов зашкаливает здесь, да. И это хорошие косметологи, то есть вот бьюди-тема тоже вся такая, вот тоже вот ваша, да, Светлана. Вот, и, ну, вся красота, конечно же, аниматы, аниматоры, ведущие, ну, то есть, вот, там, какие-то концерты, каких-то мероприятий, то есть, все, что связано с искусством, понимаете, и человек, который строит гармонию. И у вас интересно так получилось, у вас идет вот именно по талантам и по мужскому, и по женскому роду ваши оба, и тот род, и тот род, они вам поставили одинаковую задачу, вам нужно, понимаете, вот вы, вы созданы для семьи. Вы вот такая прекрасная, я сейчас про вас говорю, я вообще не знаю вас, да, только вот вижу аватарку. Но у меня такое, по расположение. Почему? Потому что у вас такое сочетание энергии, это просто вообще мега. То есть вы человек, с которым хочется общаться. Это человек творческий очень. Это человек, который может развивать в себе ясновидение, каналы, яснознание. Этот человек, для которого важна семья, друзья. Красота, любовь, самое главное, не, иде, не идеализируйте ничего, потому что это вот это самый минус такой бывает, да, вот особенно вот в этих энергиях. И э, вам нужно заниматься делом по душе. Вот, так, Светочка напишет, вот мужа, мама меня одобрила, муж меня боготворил, даже сейчас в отношениях с... Мама тоже ко мне на ну, отлично. И да, заканчивала курсы. Косметологами нравится, красота, люблю красивых. Да, да, да, да, умница, да. По 20 энергии, которая у вас в талантах, это говорит о том, что у вас есть сильная связь с родом, и вы видите сны от посланников вашего рода, поэтому прислушивайтесь, когда будете кого-то, не пугайтесь, если будете кого-то видеть из э, ваших там, предков, да, бабушку, дедушку, кого-то еще из ушедших да, людей, вы лучше прислушивайтесь, к чему, что они вам говорят. Вот. вот такая у нас прекрасная Светлана, понимаете? Да, но а, мы, не, мы сейчас не рассматривались не только то, что там она у нас мега сексуальная и трудоголика может быть, да? представляете, сколько всего мы рассказали с ней, а, вот, даже сны говорят умершие, вот, да, да, да, да, да, Светочка, ну вы супер, вы вообще мега классная, вот, поэтому вот видите, вот, пожалуйста, то есть мы сейчас с вами только взяли таланты, вот, вот, отлично, Светуль, пользуйтесь. Uh, то есть мы с вами только взяли сейчас какой-то кусочек талантов, да, рассмотрели. Представляете, сколько информации. Но это же не только, это, если по дате рождения было, по месяцу рождения, да, там, допустим, столько информации бы не было, понимаете. Мы здесь задействовали Род отца. И род матери еще. И их таланты, и те таланты, которые они получили, вот эти две девочки, которые мы сейчас рассматривали, именно по вот еще и родовые. Но еще и добавили то, что им нужно наработать, и то, что им дано еще от Бога. То есть, понимаете, как классно, вообще, как интересно все это, да? Дальше смотрим. Теперь следующий. Теперь кто у нас родился... Вот, значит, по сыну дала Света такие данные 25.01.2006, да, значит, то есть те, кто родился у нас и 25 числа и кто родился 7 числа, тоже можете эту информацию для себя смотреть, и то, те, кто родились 1 числа. Конечно же, естественно, мы смотрим сейчас таланты, да, то есть мы сейчас смотрим вот именно таланты сына, да, то есть у Светиного. Первая энергия, которая нам говорит, это энергия, кого все знают, это энергия магов, да, это люди, вообще, ну, это, конечно же... Эм очень интересные люди, они, вот когда в Плюсе, это такие вот первооткрыватели, это люди, которые, это хорошие спортсмены, это вообще классные ювелиры, это портные вообще классные, между прочим, да, это очень, ну, это люди научные работники, конечно же, это эзотерик, у них есть тоже такие вот знания, но это люди, которые, знаете, они всегда вперед и вверх. Единственное, что, конечно, когда, если они ходят, там, ну, Бывает у них такой вот, знаете, эгоизм, они не любят контроля никакого, да, они сами все знают, это, это люди, которые очень избирательны в отношениях, они не будут дружить со всеми, это однозначно, они будут очень такие вот, знаете, вот, ну, интересно, это человек, который сам будет принимать решение, куда его направить, он вас спрашивать не будет, у него такие энергии, что вряд ли он будет с вами тут советоваться, потому что у него по роду, по мужскому пятерочка, он сам все знает, он может быть очень хорошим, кстати, вот очень хорошим адвокатом, очень хорошим юристом, очень хорошим психологом, криминалистом это сто процентов у него есть все навыки для этого преподавателем очень хорошим человеком, которым может именно да, человек настроение сто процентов у него может сегодня все быть классно завтра не трогайте меня вообще все, я тут, он, он такой, знаете он я сам все знаю он не будет вас спрашивать, что ему делать он сам все знает, поэтому тут вообще даже это не про него у него мощная энергия, у него смотрите как еще что есть этот человек, вот у него, если мы сейчас будем, во-первых, целеустремленный, он тоже очень любит красоту, тоже такое, у него, видимо, хорошие друзья есть, скорее всего, да, очень такой, тоже любит вот, ну, чтобы красиво одеваться, сам может быть даже такой вот, любит красивые вещам скорее всего, у него должна быть склонность, да. Да-да-да, вот он все, он сам знает, вы его бесполезно. вот вы вот его соединичка, это бесполезняк вообще. У меня у сына это такая тема. Я просто знаю, что я никогда не вмешивалась, я знаю, что он целеустремленный, он сам всего добьется. Ваш такой же, поэтому тут даже не суйтесь. Вот, по мужскому роду у него задача какая? Во-первых, у него там программа очень серьезная, высокая духовная миссия, поэтому ему нужно еще и в духовности обязательно развиваться, вот 100%. И это человек, которому нужно обязательно он очень близко находится к ангелам, да, то есть ему нужно верить в высшие силы, верить в Бога, я не знаю, вот, ну какие-то такие вот силы, а, но если скромнее, то это пока еще у него, ну он еще по возрасту не совсем такой у вас взрослый, потом это все раскроется, потому что там у них бывает, у них такие, знаете, либо он... А, такой, знаете, у него бы качели. Либо я верю в себя, либо я не верю в себя. Сегодня я верю, завтра я не верю. Вот такое тоже может быть. Вот по единичке, кстати. И по семерочке тоже там у него. Вот семерка еще стоит там тоже вот в этом ключе. Тоже там такая может быть тема у него. Вот, дальше. Это люди, которые, вот знаете, он, у него, кстати, тоже. Вот у него дальше смотрим. То есть вот... Я хочу сказать вам вот этим всем показать что, что только мы сейчас не смотрим только циферку одну или вот допустим там по дате рождения, которая нет, мы идем очень глубоко это я хочу вам показать, как матрица раскрывает человека и дает направление, да? Духовность э, тут сложна. он не верит в Бога, ну так, угу. вот, да. Смотрите. У него вот эта программа «Высокая духовная миссия», по ней часто бывает, что люди не верят в Бога. Да. Но ну, это сейчас мы не будем разбирать. Это такая тема, от которой там нужно немножечко поработать, и, потому что, чтобы не было ситуации по жизни, которые заставит его поверить в Бога. Это ему может мешать очень сильно. Очень сильно, потому что э, как раз-таки вот у него на доверие к высшим силам он может очень сильно развиваться и достигать больших успехов, и к нему будут приходить нужные люди, нужные ситуации, он может очень ну, серьезно продвинуться, за границей, кстати, у него может быть бизнес, у него склонность к языкам очень серьезная, я могу сказать, это уже по 21 энергии, которая у него в ключе по женскому роду, да, это человек, который вот, если он будет развивать в себе вот эту духовность, то он, он очень многим людям может помогать, понимаете, огромному количеству, да, не загоняйте. Но тут, видите, как тут надо отдельно смотреть всю матрицу и прям, прям с ним разговаривать. У меня такие случаи были, когда ко мне девочки обращались вот именно по своим детям, по, ну, такого же, взрослого возраста, и мы разговаривали с ними индивидуально, потому что не всегда маму будет служить ребенок, а когда какая-то тетенька чужая рассказала, они могут прислушаться, потому что там я такие буду говорить нюансы, которые только он знает, и вы даже этого не знаете. Вы, он даже вам никогда не признается, потому что так работают программы, и когда они скрываются, то там, да, вот это частый такой у меня пример, особенно с мальчиками, вот очень часто девчонки вот прям приводят своих великовозрастных сыновей, и вот мы с ними тет общаемся, и действительно, люди, там они раскрываются, до них доходят, и они меняют свое мировоззрение, потому что понимают, что чем это чревато, да, они же какие-то моменты в себе узнают. Вот, поэтому здесь уже смотрите, как вы решите. Вот, вот такая у нас история э, со Светой, э, и с ее сыночкой, да, тут, да, ну, я так по верхушечкам пробежалась, да, вот. Языки пуска изучает, изучает, изучает. Согласна, да, прошу знакомых, чтобы он им рассказывал. Ну, смотрите, знакомым опять-таки, смотрите, есть такие темы, которые он может рассказать знакомым. Если это люди, которые разбираются, да, и которые могут дать ему какой-то нормальный, хороший совет, тогда да. Если же нет, тогда не надо, там по всем знакомым не надо. Есть полно людей, которые, ну, которым нужно довериться, и пускай пообщается с ними, которые понимают, разбираются в теме, потому что либо ребенка могут, знаете, направить не в ту степь вообще. Зачем вам это надо? Зачем это надо? Не надо так делать. Так, ладно, ну это вы сами решаете. Это я просто вам, как говорится, как мать, мать, которая постоянно своих детей развивает во всех этих темах. А, ну, да, да, то есть те, которым доверяете. Дальше идем, смотрите. Значит, у меня получается так, Диан, постараюсь успеть, потому что хочу сохранить эфир, если не успею, потом можно потом лично пообщаться, расскажу вам. Давайте сделаем так, значит, Диночка, напишите мне, кого актуальнее, посмотреть сейчас вас или вашего сына, чтобы я быстренько посмотрела, иначе мы не успеем, да, чтобы эфир хочу сохранить, поэтому напишите быстренько. Девочки, мальчики, как отзывается, пожалуйста, давайте диалог быстренько проведем с вами насколько вам интересна эта тема, может быть, кого-то узнали, может быть, узнали себя, и насколько стало понятно, что все-таки, ну, дата рождения – это круто, но когда ты смотришь более глубоко да, то это еще круче, да, представляете, сколько всего раскрывается, а когда, вот еще раз говорю, вот девчонки у меня на тренинге начинают раскрывать свои вот эти еще глубинные, мы там прям глубокий такой расчет делаем, да, и там вскрывается, конечно, нечто, да, представляете, на трех у тебя, то, что тебе от Бога и то, что тебе порадам, то есть у тебя получается 9, 10, 11, 12 энергий мы рассматриваем, да, и в каждой из них зашито море талантов, а потом мы это все прорабатываем, и девчонки уже. И, и знаете, в чем фишка здесь? Вот, э, например, вот сейчас девочки, они у меня там, ну, по 30-по 40, да, допустим, это самый такой пиковый возраст, когда, ну, в проработке, которые я имею в виду, то есть, которые уже попробовали и там, и там, и там, и там, и там. И там. И, но в то же время жизнь-то длинная, да, и вот смотрите, по жизни же у человека меняются и желания, настроения, интересы меняются, да, и человек думает, вот, а вот я вот здесь вот побыла, побыла, вроде бы мне было интересно, а теперь меня манит туда, а получится у меня или не получится у меня, я не знаю, и опять надо куда-то кому-то обращаться. То вот матрица, это такая тема, ты один раз сделал, всю жизнь пользуешься понимаете да и э, ты уже понимаешь э, где вот например у вас какая-то там тема зародилась хочу писать стихи например да ни с того ни с сего вот захотелось мне и хочу вообще издать там да или может писали там по молодости а потом забросили а потом раз таковой хочу и вот вы у вас есть вот а у вас есть целый список ваших талантов да и вы понимаете что вот здесь «О, у меня есть талант к этому, я могу спокойно идти в издательство и там стихи». А у кого-то нет, у него может даже стихи круче, но не получится, как у вас. А у вас, потому что талант еще бизнесмена, <coughs> у вас талант еще того, что вы можете эти процессы запускать, и вы организовали сами там чего-то. В общем, представляете, когда вы знаете, какой у вас набор талантов, какая это мощь, да, то есть вы попробовали, вы знаете, что вот хочу провести, например, там вебинар, да, или хочу там какой-то новый курс запустить, или хочу там поменять работу, а получится ли у меня, а где мне идти? И раз заходите, у вас такой списочком, ага, все, выбираю и сюда, и знаете, что вам не надо там уже ходить, там смотреть, там на картах Таро, там на чем-то еще, я не знаю, кому-то там еще бегать, у вас уже есть список, вы просто выбираете, и вы знаете, что вот здесь я сто процентов буду реализован. Или реализовано, потому что у меня здесь получится. Я это знаю, потому что это есть в моей матрице. Это круто. С сына смотрим. Смотрите, по сыну, Дин, очень интересно получилось у него. То есть у него и на талантах его личных, да, и на талантах, которые у него по мужскому роду, выпали одинаковые энергии. То есть здесь однозначно человек у вас очень крутой, сын ваш, да, тоже как раз вот говорила, у него тоже восьмая энергия, то есть если вот кто сейчас восьмая, восьмая шестнадцатая, смотрите, да, кто родился в эти дни, по восьмерочкам, по шестнадцатым, по шестерочкам, опять шестерочка, да, у нас выпадает. Смотрите, если мы берем только месяц рождения, да, то, что там показывает матрица, указывает там самая энергия на таланты, но ну, это я уже говорила, это прирожденные это юристы, это мировые такие судьи, это люди, которые умеют организовывать, коорди, ну, координировать какие-то процессы, это очень хорошие психологи, кстати, очень хорошие целители тоже, это люди, которые, это очень хорошие бухгалтера, между прочим, тоже, это эзотерика и бизнесмен они умеют процессы серьезные запускать, по восьмерочке такие, они очень мощные сами по себе э, люди, да. Но это только вот если мы берем с вами месяц рождения, да, который нам указывает на талант, да, человека. То есть дата рождения, само число, да, это рождение, оно нам указывает на ресурсы. Мы его сейчас не рассматриваем, мы только таланты. И вот следующее, что нам говорит энергия, это 16 которая есть у вашего сына, она говорит о том, что это человек, который... Это люди такие, знаете, вот духовные лидеры. Вот я по нему бы сказала, как одно из направлений, это развитие в духовности обязательно. Это опять-таки он может работать в какой-то компании, знаете, по недвижимости. Так, меня тут так отсвечивает, я извиняюсь, как-то если я неплохой ракурс выбрала, но теперь уже не буду менять. Значит, это люди, которые очень хорошо могут развиваться в недвижимости. То есть, ну, все, что связано со строительством, да, может быть, какой-то юридической компании, например, ну, и в компании по недвижимости, может быть, хорошим юристом, да, как вариант такой, да. Дальше, это э, психологи, конечно же, это очень классно, но у него еще и по шестерочке, вот видите, у него 8, 16 и 6. То есть если мы будем читать все это вместе, то я бы сказала так, что человек, который вот может именно менять жизни людей, кстати, очень классно, кардинально, он может быть классным психологом, вообще просто идеальным. Да? И вот благодаря ему, у него, знаете, как у него может быть не очень простой путь жизненный, да но не пугайтесь, любые испытания, которые он будет проходить, они будут даваться ему для того, чтобы он, во-первых, рос сам духовно, и во-вторых, чтобы он мог помогать людям. То есть это, знаете, такие люди, которые, они как птица Феникс, они, ему не нужно ни в коем случае притягивать, ну, привязываться к чему-то вот, там деньги, деньги, деньги. Ему надо вот, к деньгам относиться очень легко, и тогда они будут ему сами приходить. Это люди, которые, вот Юлечка тут у меня вот есть, как раз тоже Денисенко, Он, у нее есть, я все время ее пример привожу. Она у меня из Перми улетела в Грузию, как птичка Феникс, знаете, все оставила и перешла, переехала на другое место жительства. Это люди, которые э, в Грузию улетела. Э, и живет там сейчас очень счастливо и развивается, и вообще классная тема. Э, по 16 смотрите, это интересные люди, они, у них такой талант, вот именно, они чувствуют перемены, они, очень, то есть, они сами начинают как бы, вот указывать на то, что вот здесь уже ловить нечего. Собрались, ушли, они потом вот в дальнейшем, знаете, как они могут оставить свое жилье, если в плюсе энергия, а, там лучшие условия жизни, и куда-то уехать в другое место, переехать там, где вообще никаких условий нету, и там жить, и довольствоваться, и быть счастливыми. Здесь самое главное не привязываться к материальному. И не давать разрушительных советов этим людям, потому что, ну, они сами не должны давать разрушительные советы, потому что у них вот такая вот энергетика, что в их поле человек может меняться. А у него тут еще, ну. Мощнейшая. Кстати, и у вас тоже, тоже у вас, Дин, есть такая энергетика, которая может менять жизни людей. Кстати, вот понаблюдайте, если у вас были такие моменты, когда, например, с кем-то пообщались, а человек вам говорит, например, «Вот, слушай, ну, ну, ну как-то изменилась его жизнь после вашего общения по 13 и по 16, такое тоже может быть». Так, у него уже есть задатки миротворца, старается советом помочь и разрешить любой спор миром. Умничка, умничка. Вот так он все делает. То есть вот здесь вот, смотрите, просматривается. Ну, смотрите, хотела предупредить еще, у него тут есть программа, такая стоит в матрице. По женскому роду у него задача. У него может быть, знаете как, ему обязательно быть миротворцем, ему нельзя врать. Ему ни в коем случае по вот программа 8 1888 не врать. У него могут быть такое чувство, знаете, когда вот восьмерок очень много, да, в матрице. Если вот вы восьмого числа или месяца родились, тоже такое может быть, когда идет у человека обостренное чувство справедливости. Это человек, который может, вот, знаете, ему будет казаться, что вот, ко мне относится несправедливо, вот все как-то вот не так. Вот знаете, такие вот моменты, могут быть ситуации какие-то несправедливые, могут там на мошенников нарваться, могут какие-то обманы нарваться, да. Вот обязательно здесь, пожалуйста, вот ему, ну, как бы приучайте к тому, что ему нельзя брать, ему нельзя обманывать ему нельзя даже все какие есть налоги все какие платежки всю жизнь платить ему нельзя идти в суд разбираться ему нужно только через причинно-следственную связь разбираться то есть всегда понимать для чего дана мне эта ситуация в суде будет проигрыш постоянно могу сказать у таких людей им нужно только мирным путем любой сложность ситуацию ему нужно разрешать только мирным путем было много мне таких людей которые не поверили сходили Несколько раз в суд, потом поняли, что вот Валентина, вы были правы, но ну, уже человек миллион раз сходил, ухудшил свою карму в разы, поэтому не делайте, да, потому что обратка прилетит еще хуже. А, только всемирным путем, миротворец, пожалуйста, если хочет идти, например, там, адвокатом, допустим, если его юриспруденция, например, тянет, окей, вообще классно будет, у него там все будет получаться». Да? То есть вот, человек, которому даже подпись, у него, наверное, на деньгах стоит, кстати. Поэтому если он будет, он может вести серьезный бизнес, если он будет заниматься делами, там бизнесом, неважно, ему нужно быть предельно честным, вот прям предельно честным. Поэтому на это обратите внимание и прямо ребенку своему подсказывайте. Вот, мои хорошие, сегодня постаралась как-то вот ну, уложиться, конечно, тут много информации. Надеюсь, что эфир вам был полезен. Надеюсь, что э, все, что рассказала, тоже вы учтете И вот такая у нас с вами матрица, интересная тема, в которой есть вот именно мы раскрываем таланты не просто там по ну я ни в коем случае не против тех специалистов, которые работают по дате ОК, Это, я просто про свой инструмент, вот, который дает, и который я влюблена безумно, и те, кто ко мне приходит, тоже в него влюбляются, потому что там дается полноценная информация вот именно. Она с вами столько всего, что, ну, только развивайся, живи, радуйся этой жизни. Все, я вас обнимаю, Благодарю, что пришли на этот эфир, что послушали. Будет запись оставлена здесь, будет в IGTV. И, конечно же, на YouTube-канале на моем вы можете зайти по ссылочке. Вот у меня есть ссылочка в топлинке. Там у меня два канала, один про второй, там делаю рассказы каждый день там, да, на разные темы. А второй у меня есть как раз-таки вот именно по матрице. Там очень много интересной информации. Заходите, смотрите, может быть, что-нибудь для себя полезное найдете. А я вас обнимаю и желаю вам только счастья, любви, процветания.